Вот, возьми. Это тебе за мандарины. А почему персики? На бедра похоже. Давай без шуток. Сегодня ночью буду лопать их за обе щеки и вспоминать тебя. А -а -а -а, осёл! Заруби себе на носу! У меня бедра вовсе не огромные. Да ладно, тебе не скромничай. Зря я их тебе принесла? А меня не спрячешься? Я. Коуфуфу, что ты здесь забыла? Просто увидела счастливую улыбку Яточки и решила немного ему подгадить. Шиничина накричал на меня. Он что, там, одноглазую змею душил? Дворфы бесполезны. Упертые твердолобы. Думают, что везде и во всем правы. Давай поговорим про эльфов. Вычарствие, как на ковальне, и такие же плоские. Так ладно, на сегодня хватит много думать вредно для здоровья. Так вот чего ты хотела. У тебя плохой вкус. Не стой, это не Это недоразумение. Да подожди, Май, позволь мне объясниться. Не разговаривай со мной. Что такое? Изумисан, Рэй, Придется петлять, чтобы отсюда добраться к твоей гримерке. Слушай маршрут. На первом же повороте налево, потом на развилке направо, потом будет еще два поворота налево. Пройдешь мимо лифта, свернешь налево, потом перед диванами направо, останутся еще два поворота налево, и ты угремерки. Так, сначала налево, а потом. Чтобы разрубить цепи, сбежать. Я вернулась. Будьте, господи, изуще. С возвращением. Больно. О, прости! Простите, что при... <свят> Это что, гипс? <свят> Угадали. Свари! Сейчас мы размажем его по лицу тонким слоем, чтобы сделать слепок. Присыпаю. <свят> <свят> <свят> что ж, приступим. И Аяну? Тебе надо готовиться к чемпионату. ты его туда прицепила? Что <связывая> за Буавей? Идем Слушайте. Есть портовая мафия, наш старый заклятый враг. Но появилась еще и Гильдия. Мы должны защитить наше агентство. Дазай, поясни за базар. Хорошо. Гильдия, вы. Суа, Амане, Шлюшка, еще так. Мужское ложе любит помять! Мужское ложе любит помять! Эй, стой, Полезно тебе! Полезно тебе! Полезно мне! Полезно мне, Хватит! Волнует твой здравый смысл! Что? Я сокинала! Скоро то штатоки нет тако! Обой, ты иркай! Курс! Почему бы нам не поцеловаться? Май, ты разочарована? Дурак. Дорогой черный кролик, мы решили отправиться с восточной на северную сторону, чтобы принять участие в празднике Огненного дракона. А если ты не сможешь поймать нас до конца этого дня, наказание за то, что держала этот праздник в секрете от нас, мы трое покинем сообщество. Советую не тратить время зря. Черт, побери этих хулиганов! Будь готов, ублюдок! чего у тебя не получится ты умрешь и у тебя писюнскую кожица понял а вы серьезно довольны своей проделанной работой ну кто вы такие почему вы все сейчас стоите здесь ну, мы так да... Долбаные курицы! Прямо сейчас вы курицы! Верно говорю, Дзюнка! Д да? Так возьмите себя в руки и раскурячьте дело! Я не увидел в вашем выступлении аутентичной курицы! От нее должна идти неистовая энергия, петушиная душа! Как насчет того, чтобы предать Сигунат и присоединиться к нам? будешь не на последнем месте. Ни за что. Людям, работающим за деньги, нельзя доверять. Боишься предательства? Я бы сказал, что доверять нельзя еще страннее. А тогда... Пить не могу. Вот видишь? Я понимаю. Но это же родная сестра. Вот и хорошо. Они все-таки помогли. Не надо. Мне еще нельзя засыпать. Да, вроде все хорошо. Привет! Ого, это же президент Совета Противоположников! Какой красавчик! Уж прости меня, красавица вице-президент, что захожу без приглашения. Проклятие! Они меня нервировали! Я облажалась со второй половиной! Это все из-за долбанного клуба развлеченцев! поправлю в туалете привет я тебе подкараулю черт что же делать Прими свое вознаграждение. Не пошевелиться! Аналогично! Черт! Но нет! Постой! Это плохая идея! Очень плохая! Рурума! Ощусь! Большовать! Чего делать? Таникула. Куда же делся Сайки? Самая опасная помеха номер четыре. Блин, ну где он? Нужно отдать ему пригласительный до начала каникул. Парк развлечений старухаша? Одна только мысль пугает. Ой, удуло! Чуть не унесло ветром. Бог, как ты мог? Ты что там делал, Саки? Да садись ты уже. Говорить, задирая голову, утомительно. Сколько тебе лет? Пятнадцать. Пятнадцать?! ]もし -もし, а? Таратик, я! Моши -моши, Коно я родственна. Ч? Что, <связывая> Что <связывая> это ты делаешь? О, <связывая> мой. Oh Боже, конжи если ты так и будешь валяться, мне придется поднимать тебя силой. <связывая> Не вздогревай меня! Ага! Как он может так сосредотачиваться в конце матча? Хотя в остальном полный ноль! А? Ты чего, нарываешься на драку с Хинатой? Вот твари! А теперь. Лови! Ловлю! Моя любимая рисоварочка на урановых стержнях. И мало того, весом она... Опа! банковский сейф. Зато рис готовит просто зашибенный. О, да это же Рарник! Слушай, нам уже пора спать. А, так рано мне не заснуть. Смотрите, мне не нравится этот взгляд. Учитель так смотреть не должен. Это взгляд настоящего убийцы. Не удивлюсь, если вам уже приходилось убивать. Может, вызвать полицию? Эй, здорово! Вы ведь туристы, да? Слушай, брат, может шаверма! Раз ви в Гонконге стоит попробовать Хача Слушай, Сущий брат, нас еще Балтик с Шаверма. Неплохо.